Так, ну, начинаем записывать озвучку для Бэлвина для Eternity. Сейчас начнется месиво. Снова здравствуйте, товарищи! Записываю эту озвучку уже второй раз, потому что первый раз я по собственной тупости удалила ее. Да, режим дебила включен, как бы. Приступим! Раз... раз. Заебились. Оказывается, у меня не так уж и много мало тут это значит, реплик. Отлично. Оооо! Я же Made-Delin. ну-ка. Что ж, начинаем. Надеюсь, я сейчас не дуну в микрофон. Не знаю, в микрофон. Диктофон и все просто такое... <звук> <плук> <плук> <плук> <плук> <плук> доброе... Какое нахуй доброе утро, блядь! <плук> <плук> а. Проверка связи. <плук> Пам-пам-пам-пам, озвучка Майлза, погнали. Блин, какие маленькие реплики, почему мне маленькие такие реплики, падлы, какие ладно. О, о, какой большой текст, я тут вижу, у меня сейчас прям такие, пшш, глаза. У меня сегодня, кстати, чайок. Я бы сказала, что он расслабляющий с ромашкой, но нет, это просто обычный черный чай Вот, с этим и живи. Как говорилось, в одном из мест. Мэ -мэ. Мэ -мэ -мэ. Так, а, я замучусь, потому что у меня в горле какая-то штука. Итак, вы были знакомы с Морисом Купером? Бля, хочу когда нибудь записать озвучку вот таким голосом. Что? -ей. Да, голубой, это твой цвет по жизни. Сука, хули у меня педик какой-то получается. Мне кажется, как будто я смеюсь. <смех> Подожди. <смех> как будто у меня такой истерический смех. В, этой, в этот раз блокперсов нет. Мне нечего обсуждать. Все, конечно, очень печально. Но да. Почему? Как, как, как, как, как так сложилось, что мне нечего вообще обсуждать? Это очень и очень странно. Белла, что ты со мной сделала? Признапайся. Какая хитрая, какая ты шалунишка. Хорошо. Плохо. Да что не так за птой? Почему? Все идет через жопу. Всегда. Ах. Ну, мы в любви. Не переживай. Я за ней присмотрю. Да иди нахуй, блядь. Не переживай. Я ведь уже говорила. Полен. Вот тебе обязательно сейчас нужно было уведомление какое-нибудь мне прислать? Да, все хорошо, весна разговаривает с аппаратурой. Я так переживала. Нет. Он был старше неё, она была хороша. Фу, слюни, блядь. пиздец. Ой, какой пиздец. Или... Окай, Риносой. Сука, я представлю, его там в бандаже связали полностью, короче. Глаза завязали, руки завязали. Вот просто, уах, просто. Наверное, девочка-сосочка там. Да, это уже лишнее. Ну Я тут немножко это... Что-то сделала. Блин, ну в натуре... Сейчас холодильник вот захотелось пошуметь. Алло, заткнись! Да, я озвучиваю на кухне. Просто это единственная изоляция в моей жизни пока что. Начало было нормально. Говно, говно, говно, говно, блядь. Я твой ангел-хрон... Да. блядь, что? Что я записал, сука? Пизда, какие-то эмоции хуявые. Понятия не имею, о ком ты. Если об одном из этих богатеньких ублюдков, что на Сука. Холли, блядь, какая холли? А Холли, серьезно, нахуй? Так. Надеюсь, это все, потому что, ну, очень много. Нет, не все. О, Филипп, уже вернулся. Что-то ты... Блядь. О, Филипп, уже вернулся? Да, блядь, сука, ебаный Филипп. Нахуй ты вернулся. Ой. О, Филипп, да ёб твою мать! Что за фраза? Ой, господи! Давай поехали дальше. С Богом. Просто остановить этот поезд. Поезд! Слышишь? Слышишь поезд? Сена, в Сане, привет, Саня. Потом везет Сеньку, Соньку, с Санькой на санках, Саньки скок. Сеньку в бок, Соньку в лоб, все в сугроб, а Сашка только шапкой шишки шип. Блять, опять, не, не потерял суть, потерял суть. Затем по шоссе шаш... шаш... да, блять, Саша пошел, Саша на шоссе, шаш... Саша нашел. Сонька же Сашкина подружка, ушла по Саше, по шоссе и сосала сушку, да при том и Соньки вертушки во рту, еще и три ватрушки, аккурат в медовик, но ей не до медовика. Медовика. Охуь. Вообще иди нахуй, ясно? Ясно? Ясно? Нахуй пошел? Так, я что-то за залипла. Не могу. Ты шутишь? Привести директорскую дочку логово Привести директорскую дочку Маргинала. Нет. Судьбу? Да, блядь, заткнитесь! Заткнитесь! У меня лает собаки за окном. Это вообще слышно? Ну-ка. Пиздец, у меня окно даже закрыто, но их все равно слышно. Интересно. Интересно. Птички ару, блять. Птички ару. Вот это да! О, вроде бы успокоились. Прошло, не знаю, сколько минут, но короче, вроде бы все затихло. Поэтому я продолжаю записывать. Надеюсь, я не накаркаю. Так, да блять, они опять начали лать. Сука. Да за шо? <renewing noise> Ой, Я забыла, что я озвучила кипяток, кофейок. Дальше я озвучу самое главное. Так, дальше. Есть что-то еще? Что? Или это на этом, пожалуй, все, да, закончим было? М -м -м -м. Ой, все? Да ладно! Подождите, подождите, wait a fucking minute, wait a fucking minute, I got everything under 20 minutes, let's fucking go! Все, спасибо за просмотр, всем удачи и пока, спасибо, что прослушали данное сообщение и данная вот эта вот запись всего вот этого вот прочего говна. Извините, что так криво все получается, поэтому пока. Все, у меня все. Уэйн, Уэйн, какое ёбичное имя, это Уэйн. Я как будто бы, знаешь, Уэйн, Уэйн. Какой-то прыжок, блин, какой-то, блин В платформере Mario Wing Да, вот да, так